Автосалон AMG представляет вашему вниманию роскошные автомобили различных комплектаций, всевозможных цветовых оттенков, а также бронированные автомобили. Машины прошли предпродажную подготовку, готовы к эксплуатации и ждут своих владельцев. Также мы работаем по программе трейдинг. При автосалоне AMG работает техцентр, оснащенный современным оборудованием, где вы всегда получите максимальное качество услуг. Автосалон AMG на проспекте Акушинского – 33 в мы уверены что вы достойны только самого лучшего.